всем привет дорогие друзья с вами Иван из Украины хочу вам поделиться своей недавней выплаты супер копилки с СБСТ кабинета со второго кабинета покажу вам историю операции что я действительно заказывал выплату перехожу в историю операции в данный момент Вот, как видите, я запросил 10 долларов на платежную систему Nixmoney. Переходим на платежную систему, подтверждаю, подтверждаю, что деньги действительно пришли на мой кошелек. Как видите, 14 апреля 2023 года, 18-19. Сумма в размере 10 долларов. Суперкопилка Ванек 1303-1303-1303. Как видите... Проект платит, он работает уже более 10 лет по всему миру. Это моя уже вторая выплата по SPD кабинету, как вы видите. Покажу свои достижения в своем кабинете, покажу вам главную, что у меня в данный момент имеется. А для начала я вам расскажу про... При регистрации вам дают бонус, друзья, это 10 долларов. На их вы тоже создаете программы, графики выплат, с выплатой, ну, с инвестицией 10 долларов, с выплатой через одну неделю 11 долларов. Плюс у вас э, при, миним... при минимальном вкладе 20 долларов вы получите еще дополнительный бонус, в размере 20 долларов и в общем у вас идет 20 долларов своих и 20 бонусов если инвестировать 20 долларов вы будете зарабатывать 2 доллара в неделю и 8 долларов соответственно в месяц покажу вам свой это мой баланс текущий основной счет это счет который можно выводить ваши деньги Предоплата – это тот счет, на который вы создаете программы финансирования суперкопилки. Промосчет – это промокоды, которые идут с повышенной доходности. 20% промокоды. Это они действуют с 17 недели. Выплата недели отображается, сколько у вас ожидается выплат на текущей неделе. Сумма вносы по вашим всем программам и ожидается выплат по всем вашим программам. Адаптация проходит раз в 4 недели. Прогноз адаптации показывают Капитал ваших всех программ. И сколько я сделал современный вклад. Это 175 долларов 77 центов в текущем периоде. Мой текущий ролл. Ваш КСВ 1.17. индекс взаимопомощи, помощи, который я помогаю проекту. Он у меня положительный. И ваша текущая карма 299.34. У новичков всегда карма будет повышена. Для выплат вам должна карма быть 100%. Для новичков беспокоиться не о чем. У них всегда будет повышенная карма. Есть вот консультанты. Вы можете вот нажать ⁇ консультант ⁇ вас перекинут в чат-бот, и вы задаете, ну, задаете вопрос, вас интересующий. Это ваши активные программы в данный момент. Вот тут указывается, сколько я внес. Вот пример, например, 24-23. Показывает, когда выплата, день и, соответственно, время и сумма выплаты. Тут идет, вы можете зарабатывать 10% от ваших от взносов. Если вы приглашаете друзей, они тоже инвестируют хотя бы минимум 20 долларов. Вы получите по партнерке 2 доллара, которые можно сразу вывести на свой кошелек. На Perfect Money, там, на NixMoney и TetaCoin биржа. Вы рекламируете свою ссылочку, как видите, вот ссылка для приглашения ее. Размещаете в разных социальных сетях, там ВКонтакте, там Фейсбук, там Ютуб, ТикТок, разных там на форумах, где только можно там. Как видите, акции, ну, акции цеперкопилки можно купить у участников, как вы видите, раньше суперкопилка их продавала, участники их купили, вы получали, как говорится, дивиденды от этих акций. Есть, соответственно, матрица, которая, если вы, например, вот партнерку перейду, покажу вам матричный бонус. Соответственно, вы создаете одну матрицу за, один, за одну тета. И вы получите бонус за трех человек, которые активируют. Но которые пополнят минимум на 20 долларов. И создадут на эти деньги все программы. После трех таких активаций ваших друзей, вы получите 15 долларов бонуса. И плюс 1 доллар за активацию. Покажу вам свой график выплат. Это мой SPD кабинет, как я вам говорил. Я с него не уводил, как говорится, более 7 месяцев. Но это моя уже, как говорится, вторая выплата, друзья. Покажу вам, что я за более 7 месяцев выстроил свой график. Как видите, у меня высота 7-5 недель. Начинал я, как, соответственно, с 20 долларов. Создавал программу как новичок на первой неделе с вкладом 10 долларов. На вторую я создавал с вкладом 20 долларов, выплатая через 2 недели 22 доллара. И на третью уже на оставшиеся уже 10 долларов я создавал программу с выплатой через 3 недели 11 долларов. Потом я постепенно участвовал в акции. Там вот был новогодний промп, там были повышенные, повышенная доходность с помощью пр промокодиков. Участвовал в весеннем пром, Тоже у нас с повышенной доходностью была. И я, как видите, уже увеличил свой график выплат и выровнял до пятой недели. Сумма моих инвестиций составила всего лишь 90 долларов. Сумма моих инвестиций. Начинал сначала 20, потом я докинул еще 50. И вот недавно я тоже еще докинул 20 Видите, у меня уже идет как пассивный доход для новичков если хотите начать то начинаете уже с 20 долларов чтобы почувствовать проект Преимущество во всех вы создаете на первой неделе программу на 10 долларов пополняете на 20 долларов создаете уже на второй неделе складом 20 долларов и вам еще бонус дают 10 долларов, оставшиеся создаете уже на третьей неделе. И потом на каждую вторую неделю вы создаете вклад. На вторую неделю. Еженедельно. Ничего сложного, как говорится, друзья, нет. Плюс суперкопилка есть акция. Даже вот акция вот марафон супердоходных доходных ЛСПД в есть призовой фонд 10 тысяч долларов. В нем может принять участие активные участники. Давайте почитаем, что тут. Розыршек денежных призов. Будет разыграно 86 призов от 10 до 800 т. В 5 категориях плюс 7 призов будет разыграно дополнительных розырш второй шанс. Для участников, которые не выиграли всех предыдущих. Вот как видите, первая категория это 3-4 неделя. Количество призов 50. Стоимость приза 50. Призовой фон тысячи долларов. Вторая категория 5-6 неделя 20 призов. 100 Т-приз 2000 долларов. Ну и конец третья неделя, 7 на 10 неделю, если переходите. Количество призов 10 призовой сколько вы можете выиграть? 200 долларов, призовый фонд 2000 долларов. Ну и, как говорится, четвертая неделя, как говорится, выше 1 16 недели, и уже пятый этап, это уже 17 недель, соответственно. Вот, вам присылается, вот, дает два билета на участие в первой категории розыгрыша за 3-4 недели. Три билета на участие в третьей категории розыгрыша за 7, 8, 9 недель, соответственно. Так вот. Как вы видите, билеты на розыгрыш с третьей недели дали. Каждому участнику присылается один билет и он попадает в розыгрыш. Так, у вас сроки поведения с 11 апреля по 28 мая включительно. Пять участий в акции могут все участники, которые заполнены первые две недели СПТ. Как вы видите, в данный момент. Подали заявку на участие, был денежный призов, написал сообщение в руках ⁇ Помощь ⁇ Ну, как вы видите, в данный момент. В акции марафон с доходных пришел прислать расчет стратегии. Вам присылают расчет, поэтому вы потом следуете с повышением доходности. В данный момент. Первый год будет розыгрыш 25 июня 2023, второй розыгрыш будет 9 июня 7, 3 6 и 8 июня 2023 четвертая 17 9 и 5 уже 24 9 соответственно плюс есть игра с супер партнером в которой можно еще участвовать в течение каждой адаптация в течение четырех недель Играйте, становитесь с суперпартнёром, получайте призы до 300 тет. Вот, смотрите, денежные призы вот до 300 тет первое место. От 10 до 300 долларов. Чем больше партнеров вы, соответственно, приглашаете в свою сверху, тем чем больше шансов у вас выиграть ценный приз. Гарантированный приз – это 10 долларов при минимуме, если вы привели одного человека в свою первую линию. 30 лет при условии что в первой линии так сделал взнос от вот 300 Соответственно. соответственно игра действует на постоянной основе в течение каждого периода это четыре недели плюс можно участвовать получи бонус за ввод если размещать в социальных сетях вконтакте facebook youtube ТикТок с выплатой по 10 тет то можно участвовать в розыгрыше. Акция действует на постоянной основе принять участие могут все активные участники сообщества видео отзывы текстовые отзывы, фото видео без на ваших личных страниц социальных сетях группа является администратором бонусы заводится учиться исходя из бюджета акции 300 тет в неделю и распределены между всеми участниками акции вы условия Согласно критериям, количество ценовых отзывов баллов. Бонус начисляется один раз в неделю на счет предоплаты рука участника После продвижения итогов балл за счет. Отчет на неделю для отзыва начинается с понедельника и заканчивается в воскресенье. Отзывы присылать не позднее, но по московскому времени воскресенье. Отзывы получены позже, войдут уже в учетную неделю. на неделю. Отчисление Бонусы за отзыв происходит в следующей неделе в период четверга по воскресенье. Требования к отзыву. Все отзывы должны содержать о рекламной стратегии пассивного дохода. Подробнее разделить к отзыву. только отзыв. Не чаще одного раза в две недели. Сумма отзыва, если отзыв идет о выводе по применению инвестиций, сумма, в которой говорится, должна быть не менее 10 тет. Соответственно. Срок данность финансовой операции не менее 14 дней с момента ее совершения. Как вы видите. Видеоотзыв это 15 баллов. Фотоотзыв 10 баллов. И текстовый 5. Самые ценные, ценные это видеоотзыв. Как вы видите в данный момент. Вот, если вы впервые оставляете отзыв по одному из типов текстовых фото-видео, то сумма получим дальнейшие отзывы будет увеличена в два раза. Соответственно, размещайте в разных социальных сетях и, соответственно, привлекая партнеров и на этом, соответственно, зарабатывайте. Так что, друзья, хочу вам порекомендовать, порекомендовать проект. Участвуйте, зарабатывайте. Примножайте деньги, инвестируйте только те деньги, которые вам нужны будут в ближайшее время. Всем, друзья, удачных инвестиций, всем удачи, всем пока.